Добрый день, друзья! Сегодня история пациентки, которая идет на тонзелектомию. Это Анна. И в общем-то истории все похожи, но история тонзиллита от Анны и почему она к нам обратилась. Я где-то лет пять назад заболела ангиной и у меня получилось так, что я заработала тонзиллит, мучилась от частных пробок в лакунах, постоянно миндалины воспалялись и неэффективное было лечение, и дабы не было осложнения на, на все органы и на организм в целом, на лимфосистему, я решила прибегнуть к операции. И вот обратилась в СМ-клинику. Сегодня мы проведем операцию, я надеюсь, что через несколько дней после операции мы также с Анной вас встретим и расскажем о том, как прошла операция, какие ощущения от операции у пациентки болевые и все остальное. Все подробно расскажем. Спасибо. Начинайте. Да, как вас. Все ваши вопросы рассказываю. Я только что была на операции по удалению миндалин. А, только что отошла от наркоза. А, у меня до сих пор еще язык не беет. Вот, все прошло шикарно, не волнуйтесь. А, скоро пойду на поправку. Здравствуйте, Александр Михайлович. Я сейчас себя достаточно хорошо чувствую. При массаже шеи уже ничего не болит, хотя вчера болело все еще. А с правой стороны, там, где у нас была самая проблемная миндалина, швы, конечно, болят. При проглатывании также все болит, ну уже не сильно, так терпимо. Тем более, если выпить обезболивающее, то намного лучше. Вот. Но с правой стороны все-таки болит посильнее, и швы прям ощущаются сильно. Вот. Левая сторона вообще не беспокоит. Единственное, только до сих пор язык до конца не отпустила с левой стороны. Он все еще какой-то странный, немножечко не Вот, но уже не так сильно, как сразу после операции. Вот. Общее самочувствие, в принципе, нормально. Голова не болит, нос не закладывает. То есть, в принципе, также бодра и весела. Вот, так что, я думаю, скоро пойду на поправку. Пойдемте на осок. Так, в принципе, все. У нас седьмой день после операции. Небные душки срослись, уже практически образовались рубцы, и в общем-то результат операции достигнут. Аня, что вы скажете? Я безумно довольна, что сделала операцию и спасибо вам огромное. Вы шикарно выкупили свою работу, аккуратно наложили швы и уже все приходит в норму. Дын подарков. Спасибо. Вот отчет, как я и обещал, после операции седьмой день.